Еще раз добрый день, я Черноусов Игорь. Очень рад, что вы стали моим полноправным подписчиком. Благодарю. Повторюсь, никакого спама, никакого разглашения ваших личных данных третьим лицам. Через несколько минут вам на почту придет письмо. Если по каким-то причинам вы не найдете это письмо во входящих, посмотрите, пожалуйста, в папке спам. Пометьте его, не спам, и все остальные письма от меня будут попадать во входящие. А сейчас, пожалуйста, выберите любой из бонусов, который расположен под этим видео. Их много, все они хорошие, список будет пополняться. Еще раз вас благодарю, удачи!